Привет всем! Сегодня я решила в гости пригласить маму того дровосека, которая имела 3000 сыновей. Ну что, мама, расскажите нам, кого вы еще имеете. Ну как, кого? Я еще имею 3000 дочерей. А что, вам интересно? Но ну, перечислять по именам не надо. Ну хорошо, кстати, а вы знаете, что я с ними тоже со всеми поссорилась? Ну, я уже как мать выполнила все свои задачи. Надо избавляться от детей. Хочется уже свою... сама жить. Ни на кого опираться не надо. То есть больше у вас никого не будет. Ну да, поеду какой-нибудь остров отдыхать от детей всех. Нужны они мне больше. Ясно. Приятно было с вами поговорить. Пока. Пока. Знаете, я вам всем советую так делать. Зачем дети после того, как они выросли? Вообще, мусор биологически бесполезный. Я вам советую так же, как я, поссориться со всеми. И идти куда хотите. Ну, пока, ворона. Да, пока. Удачи вам.